Приветствую всех, и в этом уроке мы разберем э, небольшую настройку анимаций, э, а именно сглаживание анимаций, э, к примеру, при беге, э, при каких-то взаимодействиях, э, для того, чтобы это выглядело более-менее. По стандарту, когда вы создаете э, Blend Space для передвижения, э, к примеру, вот такой Blend Space, э, то у вас здесь не указана интерполяция. И есть несколько способов, с помощью которых мы можем сгладить переходы между нашими анимациями. Давайте мы откроем и посмотрим, как это выглядит. Когда мы двигаемся, то есть у нас резко сменяются анимации, и это выглядит не очень красиво. Чтобы это исправить, у нас есть э, несколько способов. Первый способ это э, интерполировать сами переходы между нашей скоростью. к примеру, если мы выставим интерполяцию э, точка .5, то мы видим, да, как э, за нашим курсором крестик как бы он идет за обозданием. То есть у нас переход интерполируется. Когда мы запустим нашу игру, то мы увидим вот такую вот интерполяцию. Но на данный момент нас это не очень интересует, поскольку мы видим, да, что мы уже остановились, а у нас как бы интерполяция но... опаздывает, и наш персонаж как бы еще бежит на месте. Нас это не интересует, поэтому мы здесь установим ноль. У нас есть дополнительный параметр, а именно Global Interpolation Speed. Мы можем указать здесь, к примеру, 5. Нажмем play. И теперь мы можем видеть то, что у нас анимация более плавная становится, и наш персонаж как бы двигается уже без рывков. Также, что мы еще можем добавить, а именно в нашего персонажа мы можем добавить а, ускорение и замедление. То есть, когда у нас меняется скорость нашего персонажа, мы можем это менять плавно. А, я, конечно, видел а, некоторые уроки, но ну, это было давно относительно, а, что люди делали а, зачем-то таймлайн и таймлайном меняли скорость. Это... В принципе это работает, но это немного не тот метод, который можно использовать. Давайте возьмем клавишу shift, левый shift, достанем character movement и здесь мы к примеру будем set max walk speed, мы будем изменять. Давайте откроем и посмотрим, какое здесь у нас значение. Здесь какое-то странное значение. Давайте выставим 400. Так, 100. Давайте укажем по дефолту скорость. макс Speed 100. То есть изначально мы ходим. Если мы нажимаем Shift, мы будем указывать 400 если мы не нажимаем shift то мы укажем 100 то есть таким образом мы как бы делаем спринт для нашего персонажа и по нажатию shift у него меняется скорость В принципе, она меняется довольно таки плавно, но если мы, к примеру, укажем здесь не 400, а 1400, то она как бы у нас меняется довольно таки резко. Хотя глобальная интерполяция скорости нам все равно дает какой-то результат. Давайте вернем на 400. Если у вас вы видите то что у вас как-то скорость а, меняется слишком резко мы можем изменить параметр в moment компоненте который отвечает а, за акселерацию нашей скорости то есть максимальная акселерация это когда мы начинаем от ходьбы к бегу и также у нас есть параметр а, breaking а, deceleration walking Который отвечает за то, когда мы от скорости возвращаемся к предыдущей скорости. И если мы его уменьшим, к примеру, я его могу разделить на 2. Либо же просто вообще указать, к примеру, 500 значения. И также на брейкинг мы укажем 500. Нажмем play. И таким образом у нас будет скорость набираться постепенно. Для наглядности давайте я все-таки здесь выставлю 1400. И мы видим то, что у нас скорость набирается постепенно. Я нажимаю шрифт и он постепенно ускоряется. То есть, таким образом мы можем сделать ускорение и замедление, не используя различные таймлайны, поскольку у нас все это есть в Moment компоненте. Вот такой короткий урок. Если он вам был полезен, ставьте лайки, пишите комментарии и всем пока.